Привет, друзья! В этом видео мы разберем расширенные настройки разных таймфреймов и других нестандартных типов графиков. Расширенные настройки появились в платформе ATAS после недавнего обновления. Итак, открываем график. Для того, чтобы изменить таймфрейм, в левом верхнем углу нажимаем на меню «Период графика». Перед нами появился список всех возможных типов графиков и таймфреймов. Для каждого типа графика предлагаются стандартные периоды с заданными настройками по умолчанию. Наведя на интересующий нас таймфрейм или период, мы увидим, сколько торговых дней будет подгружено из истории. Для того, чтобы удалить неиспользуемые вами таймфреймы, а также изменить название и количество загружаемой истории по умолчанию для каждого периода отдельно, нужно перейти в настройки. В настройках мы можем удалить, изменить или добавить необходимый период. Также мы можем передвигать каждый период выше или ниже, чтобы расставить необходимый вам приоритет в списке. Если мы выделим необходимый интервал и нажмем «Изменить», то попадем в меню где в строке «Надпись» сможем изменить название периода со стандартного на необходимое нам. Ниже мы можем изменить количество загружаемых дней истории. А в разделе «Период» можно изменить период на стандартный или настроенный индивидуально. Для этого выбираем пункт «Кастом» и в следующей строке задаем необходимое значение. На данном примере это 3 минуты, которых нет в стандартных периодах. Неиспользуемые таймфреймы можем удалить, а нажав кнопку «Добавить», мы снова видим знакомое нам меню и можем настроить необходимый период. После сохранения настроек новый период появится в окне переключения таймфреймов. После настройки всех необходимых периодов нажимаем «Ок». Если вам необходимо быстро загрузить определенное количество дней без изменения настроек отдельного периода, вы можете внизу снять галочку «Авто» с пункта «Количество дней» и выставить заданное значение вручную. Это значение будет применяться для всех периодов до того момента, пока вы снова не установите галочку в этом пункте. Конечная дата загрузки исторических данных по умолчанию соответствует текущему или последнему торговому дню перед выходными днями. Но если мы снимем галочку с пункта «Конечная дата», мы сможем выставить последний загружаемый день вручную, например, на неделю назад. Это может быть полезно для анализа индикаторов, которые загружаются на ограниченном историческом временном периоде для снижения нагрузки на сервер. Например, индикатор Big Trades. Если добавить его на график, мы можем видеть, что индикатор подгрузился на ограниченном отрезке истории. Если нам необходимо проанализировать данные индикатора на более ранней части истории, необходимо просто выбрать нужную конечную дату. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы не подписаны на наш канал, Обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео.